Всем привет, меня зовут Денис, мне 33, я из Москвы, проходил 7 коучинг Сергея Тишком, которого на YouTube прозвали Суперменом. Прикольно, да, не Год назад где-то я примерно проходил другой пикап-тренинг, научился полячить, очень тоже хорошего тренера. Но за этот год мне не хватало теории именно по соблазнению и было ну, всего соблазнено три девушки за семидневный коучинг, который у меня растянулся практически на месяц но ну, я просто уезжал из москвы я соблазнил трех девушек да то есть год целый и чуть меньше месяца вот при этом у меня был фастовый вариант то есть в день знакомства то есть я привез к себе девушку домой соблазнил ее и потом ее не взял телефон да знаю это плохо но не суть в том сейчас я выбрал одну девушку которая мне действительно нравится продолжаю с ней общаться что хотелось бы сказать про сам коуч и про супермена. Сам коуч построен очень грамотно, то есть дается море информации, но не так просто вываливается на вас. Дается структурированно и в зависимости от того, что именно вам необходимо. По самому тренеру, то есть он имеет очень четкий тактичный подход к своим ученикам и выделяет слабые сильные стороны. Сильные стороны прокачивает еще больше, слабые стороны нейтрализуют, делает из них сильные. Еще, еще сказать-то. Да, все гуд на самом деле, ребята. Можете либо дрочить дома, сидеть, либо наконец-то уже заняться делом. До первого пикап тренинга, то есть. Я был обычным мужчиной, который не, не знакомится с девушками, по крайней мере, в трезвом состоянии, и уж точно ни на улице, ни в торговом центре, ни в метро. Нет, нет, это сайты знакомств, это какое-то такое, Я извиняюсь, дрочиво. А, на первом пикап-тренинге меня научили знакомиться, подходить, мотивировали к этому. Я понял то, что это, в принципе, не так сложно, это да, дает какой-то прилив адреналина, но это нормально выравнивается. То есть какой-то степени ты даже получаешь от этого удовольствие, на самом деле, когда ты подходишь к девочке, которая тебе нравится, стопоришь ее, она такая смотрит на тебя: типа Блин, что за фигня, короче. Ты с ней общаешься, применяешь всякие разные техники, которые там кучу дают на тренинги и смотрят за тем, следят, точнее, за тем, как ты их отрабатываешь. Берешь, конечно, на счете у нее телефон, через пару дней ты ее вызваниваешь на свиданку и дальше с ней встречаешься. И вот после первого пикап-тренинга, то есть нормально у меня было познакомиться с девушкой, и все, проблем нету, телефон взять, там большая база номеров этих. Там, провести быстрые свидания но дальше проходило первое свидание второе свидание я привозил их к себе домой и тут случался облом то есть очень и очень много девочки я не закрывал там за год я закрыл свой три девочки а домой я привез я не знаю что-то 15 наверное вот и я решил пойти на коуч, то есть совместно с сергеем я ему это все рассказывал мы определили эти конверсионные ямы то что там а, слишком ну, недостаточно возбужденная девочка, недостаточно сближение. То есть все это прорабатывали, он выдавал теорию, техники. И в конечном итоге, то есть это настолько стало для меня легко, то что в какой-то момент теряется даже ценность соблазненной девочки. О чем он тоже, кстати, говорит и очень ругает. Типа ни в коем случае не надо терять ценность соблазненной девочки. Просто ты все делаешь правильно. Вот, наверное, да, вот так было. То есть до первого тренинга я вообще не умела знакомиться. После первого тренинга я научился знакомиться, научился проводить свидания. То есть все, это проблем не было. Но я какие-то даже книжки, кстати, да, читал, видеоуроки смотрел, но это ничего не помогало. После коуча уже конкретно проработали именно мои места слабые, убрали их, и я получаю удовольствие от жизни. Что вам советую?